Мерзкий, такой кровожадный, преступный. Вот так вот я его, наверное, опишу. И... А, Томсо сегодня у меня день рождения. Каждый год я загадываю одно и то же желание, но он, он до сих пор не сдох. Томсо правда ли, что генерал Шаманов был грамотным руководителем войск и грамотно справлялся с отрядами муджаи? Я бы его, наверное, не так описал, не как грамотно. Он, скорее, такой очень, очень а, преступный такой кровожадный, очень мерзкий такой генерал. Именно его направление было самое преступное. А Сказать, что грамотно, ну, не знаю, может быть, кто-то, кто-то и даст такую оценку, насколько это грамотно вообще, насколько Насколько сложно как бы воевать с, а, с настолько большим преимуществом в военной технике, в численности? Нужна ли здесь какая-то сильная грамота в этом вопросе? Поэтому, я думаю, неправильно их так характеризовать. Скорее, очень такой мерзкий, такой кровожадный, преступный. Вот так вот я его, наверное, опишу. И очень... Показательным является его интервью, данное им после выхода наших воинов из Грозного, когда, когда Шамиль потерял ногу, когда Леча и Дудаев погиб на, на минном поле. И вот он тогда наскоряк, как бы только вот-вот это произошло, и комментируя эту тему по российскому телевидению, я помню, как он сказал, «Их руководители, так называемые Амиры, оказались не только баранами, но еще и козлами. Они первыми пошли, типа, впереди своих воинов, типа первыми бежали. Этот ну, не, недалекий, да, и, и вообще, в принципе, не а, очень трусливый по своей сущности человек, он даже не понял того, что там произошло, он настолько, как бы, он не в состоянии был это. Может быть, сейчас он обдумывает там что-то, может быть, он... Для него стало ясно, хоть он это никогда не скажет, но на тот момент он даже не понял того героизма, который был проявлен как раз теми самыми амирами, когда они впереди воинов и даже пленных пошли по минному полю. А он этого не догнал. Он решил, что они бежали, типа первыми хотели убежать. Хотя, в принципе, очень быстро там все поняли, что они идут по минному полю. Когда это поняли, как раз таки впереди пошли лечили, туда я встал Шахида Аминшала, Шамиль потерял ногу, и там вообще очень многие получили ранения, и потери там были ну, для нас, для наших масштабов, они, конечно, серьезные, хотя каких-то таких фатальных потерь при этом выходе мы на самом деле не понесли. Тумсо, вы действительно думаете, что туризм имел бы шансы в независимой Ичкерии? Очень сомневаюсь, однако за один пост трудно аргументировать. Всего 200 знаков. Ну, прости, пожалуйста, Валерий, это от меня не зависит по поводу знаков. Тебе придется как-то либо вопрос сжимать, либо писать его несколькими сообщениями. Я считаю, что да, точнее я вообще уверен в этом. У меня нет никаких сомнений в том, что Чечня это очень привлекательный для туризма регион, потому что туризм это в первую очередь а, известность, слава. То есть туристы это люди, которые к тебе приедут, а чтобы люди приехали, у них должен быть интерес. А, а вот интерес с Чечней есть практически во всем этом мире. А, если если создать инфраструктуру, то есть условия для того, чтобы люди приезжали, то они захотят поехать просто, чтобы прикоснуться вот к этой к этой истории, к этим воинам, они очень много, как бы, люди слышали, видели, поэтому людям это, конечно, интересно. Но чтобы для них, чтобы вот это решение «поехать», оно принималось легко, для этого нужно, конечно же, создать условия и, и сделать эти условия достоянием общественности, то есть люди должны это знать. Вот это уже, конечно, тоже отдельный пласт такой колоссальной работы которую придется проводить сначала, может быть, эта работа будет не совсем даже а, приносить пользу, ну, в смысле, выгоду денежную, наоборот, может быть, даже на это нужно будет тратиться. Но со временем это даст а, прибыль, даст результат. Про Хатаба, что можешь сказать про него? У тебя не один видео, в арабском ютубе очень много его роликов. Про очень часто высказывался, отдельного какого-то ролика нет, Прохотаба, но отношение к нему, разумеется, очень хорошее. Это человек, который не был вообще никак связан с нашим народом или с нашим государством. Однако, когда к нам пришел враг, он приехал к нам в качестве добровольца, вместе с нами сражался с этим врагом и в итоге погиб, сражаясь у нас против нашего врага. Как можно к такому человеку относиться, кроме как с огромным уважением и любовью? А любые какие-то ошибки, там, которые у него были, ошибки бывают у всех людей, никто не защищен от ошибок. Поэтому сейчас сидеть, рассуждать, там, к чему-то придираться, нет. Конечно, понятно, надо какие-то моменты. То есть те ошибки, которые были совершены, их нужно просто определить для того, чтобы в дальнейшем их не совершать только для этого. Но не для того, чтобы как-то принижать этого а, человека. Конечно, к, к таким людям не только к нему, а к любым добровольцам, которые приехали и добровольно у нас отдали свои жизни в сражении с этим врагом, конечно, у нас к ним очень хорошее отношение. Скажи, пожалуйста, Амир Хаттаб, рахима Аллах, по авторитету был выше, чем Кафырова и Ямадаева? Или он их боялся, как рассказывает сам Кафыров, храни тебя, Аллах, брат? Брат... Очевиден, очевиден же ответ, конечно, он был гораздо авторитетнее, потому, потому что а, он непосредственно участвовал в войне. Он был уже в первую войну, он был успешным а, амиром, и, и вот это вот уничтожение российской колонны, вселение ярыш Морды это была общеизвестная такая как бы, операция, очень общеизвестный успех. Все об этом в Чечне знали. Поэтому, конечно, его как воина изначально уважали, он был гораздо более авторитет Здесь, конечно, можно говорить, ну, смотря для кого. Да, понятно, что те, кто был там рядом с Кадыровым и так далее, они, может быть, были. Хотя, хотя да, я думаю, что и поначалу, даже для них это было очевидно, все... Восхищались, вам а все его любили. Ну, и невозможно было иначе, потому что представьте, человек вообще с другого, как бы, конца света к тебе приезжает, человек, которого до этого вообще ничего не связывало с чечней, священцами, просто приезжает, начинает свои средства расходовать на то, чтобы вместе с тобой сражаться против врага, который к тебе пришел. Поэтому, конечно, к нему было очень уважительно такое даже с любовью отношения а потом какие-то может быть там когда вопросы пошли там вахабизм, не вахабизм, может быть там кто-то как-то отошел для кого-то может там не был как кадыров каким-то там чисто таким духовным авторитетом так скажем но не военным потому что они в войне они никогда не участвовали а чеченское общество оно само по себе такое там Воин, вообще вот это воен, военное дело, это как бы, это элита. Прежде всего отдается предпочтение и уважение именно э, таким людям, чем любым остальным. Понимаете, это выше гораздо любых спортсменов, там, духовных, любых иных людей. Воин это, это такая э, самая такая уважаемая э, как это сказать, каста, не знаю, в общем, прослойка. Поэтому, конечно, безусловно, хотаб был более уважаемым. Ассаламу алейкум, Тумсо. Как думаешь, ЧГТРКшников надо судить наравне с кадыровцем? Алейкум Ну, не всех же, конечно, нет. Однако, как, есть ли там какие-то отдельные личности, которых, которые наверняка что-то такое а, подсудное, да, по нашим законам совершили? Ну, может быть, есть. Но не все. Просто работал там ЧГТРК и подсуд, нет, конечно. Однако, отдельные личности... Они, они конечно заслужили я думаю это мое чисто мнение но с точки зрения уголовного права нашего я не знаю есть ли у нас там такая статья которая подразумевает наказание для них Салабтумсо сегодня у меня день рождения каждый год я загадываю одно и то же желание но оно до сих пор оно он до сих пор не сдох ты надеешься что желание сбудется но я тебе могу точно сказать, что в один из дней он точно покинет этот мир, как и все мы. Так что желание в конце до концов, конечно, сбудется. Это не факт, что мы не опередим, конечно.